Привет, ребят! Пришла ко мне посылочка. Довольно интересная, раритетная штуковина, вещь. Предлагаю сейчас вместе распаковать и посмотреть, что же там. Ребят, скоро планирую снять ролик по новогодним подаркам для нумизматов. А тем временем, пока загляните на сайт Numis, посмотрите, какие прикольные папки. Реально, это то, что нужно. Лично я здесь брал свою папку. Очень советую надежный магазин проверенный. Вот мы видим замечательную книгу. Что сказать, обалдеть. Обалденная книга в отличнейшем состоянии, очень блестящая. Автора. На самом деле у меня такая книжка есть, но единственное, что у меня другого года. Давайте посмотрим книга, которая вот у меня. Вот. И посмотрим, немножко сравним. Здесь с благодарной надписью. У меня 2000 год указан, 2005 год а это у нас 2006, следующего года по тиражам 50 штук всего лишь да, гляньте, выпуск третий у нас но книга честно скажу, в очень хорошем состоянии, визуально сама по себе, гляньте здесь вот так, да, как она прямо просто блеск и это можно сравнить. Вы видите реально потрясающую, очень интересную, уникальную книгу, в которой собраны фотографии первых пробных монет, о истории, как они создавались, заметки. Да, действительно, очень советую всем почитать, кому интересно, как производились наши украинские деньги. Я думаю, эта книга будет интересна не только сотрудникам музея и специализированным магазинам, но и просто людям, которые интересуются монетами Украины. Такое ощущение, что книгу никто не читал никак-то. Такая она в идеальном состоянии. Смотрите в описании этого видео, там будет ссылка на скачивание этой потрясающей книги. Огромное спасибо автору. Sha